Хочется. Как было сложно, мы so, ошибались. Uh, uh, uh, uh, uh, thing, uh, И каждый uh, раз, когда у нас что-то получалось, мы немножко закоснывали.